происходит в мире почему меняется климат продолжаем собирать пазлы и составлять целостную картину происходящих климатических изменений на планете происходящих в 2017 году ноябрь 2017 В вязниковском районе владимирской области в россии за несколько часов под землю ушла вся вода из озера саканцы глубиной 20 метров в сша Миллионы черных улиток выбросились на пляж города Санкт-Петербург в штате Флорида. Местные жители никогда не сталкивались ни с чем подобным. Причины такого события неизвестны. Сильные лесные пожары охватили город Гордонс-Бэй в западнокапской провинции ЮАР. В Новой Каледонии, во Франции, непрекращающиеся пожары, начавшиеся 15 сентября, уничтожили 10 тысяч гектаров лесов. В Колумбии от схода селевого потока пострадало 600 семей. Были эвакуированы 3 жителей. С острова Бали в Индонезии вследствие извержения вулкана Агунг были эвакуированы 9 человек. В Иране от землетрясения магнитудой 7,3 пострадали 8,5 тысяч человек. Без крова остались 70 тысяч жителей. На востоке Южной Кореи землетрясение магнитудой 5,4 разрушило тысячи зданий. В Азербайджане земной толчок магнитудой 5,1 повредил свыше 130 зданий. В городе йеллоу в Канаде выпало рекордное для ноября количество снега 24 – 24,2 см. В прошлом году за весь ноябрь выпало 27 см снега. Самый сильный тайфун за последние 16 лет обрушился на Вьетнам. Свои дома вынуждены были покинуть свыше 35 тысяч человек. Были повалены сотни деревьев и электрических столбов. Повреждены свыше 119 тысяч 200 зданий. 1480 были полностью разрушены. Шесть кораблей опрокинулись в Южно-Китайском море. Отменены десятки авиарейсов. Свыше 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур были повреждены. В Австралии от шторма пострадали штаты Квинсленд и новый Южный Уэльс. В Японии в префектуре Хоккайдо шторм повредил 320 зданий. От циклона Окхи пострадала Шри-Ланка и южная часть Индии. В Индонезии циклон Чемпака вызвал наводнение и сход оползней. За сутки выпало четверть месячной нормы осадков. Тысячи домов были затоплены в 13 поселках. Эвакуировано 4000 человек. От паводков пострадали населенные пункты Алжира, Аргентины, Бразилии, Габона, Индии, Индонезии, Италии, Кении, Китая, Колумбии, Латвии, Панамы, Перу, Пуэрто-Рико, США, Уганды, Черногории и Ямайки. Обильные дожди вызвали наводнения в Албании, Бразилии, Великобритании, Гондурасе, Доминикане, Испании, Кении, Литве, Малайзии, Новой Зеландии, Турции. На Гаите свыше 10 тысяч домов оказались под водой. В Саудовской Аравии местами уровень затопления достигал 50 сантиметров. Сильные наводнения возникли в 12 провинциях на юге Таиланда. Пострадало свыше 385 тысяч человек в половиной тысячах населенных пунктах. В Китае от наводнений пострадало свыше 23 тысяч человек. Уважаемые зрители, подробнее о том, что происходит в мире